Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io Быстрый автоматический обмен криптовалют и поддержка 24 на 7 В сегодняшнем видео мы произведем покупку биткоина за карту Сбербанка Выбираем банки, Сбербанк, Биткоин и нажимаем кнопку перейти к оплате Указываем количество, которое нам необходимо поменять Здесь мы видим курс обмена и указываем наш кошелек Также указываем адрес электронной почты и нажимаем кнопку перейти к оплате в следующем окне нас просят подтвердить данные по сделке. Проверяем сумму, кошелек. Я обычно проверяю первый символ и последний. Все верно. Нажимаем кнопку подтвердить данные. Далее нам необходимо пройти верификацию. Если вы собираетесь делать периодические покупки биткоина, то рекомендую зарегистрироваться. Вам не придется вносить данные несколько раз. Достаточно будет добавить одну верификацию, если вы планируете это делать с одной карты. Нажимаем кнопку ввести данные карты. И вот несколько способов верификации. Записываем имя, вставляем номер нашей карты, нажимаем кнопку «Загрузить фотографию карты». Карту необходимо загружать следующим образом. Мы делаем фотографию на фоне сделки, либо надпись на бумаге «Покупка криптовалюты на обменном сервисе XHub» по сделке за номером таким-то. После того, как карта пройдет модерацию,